Нам уже попадалась такая подсказка! Ух тышка, Друзья, а вы в курсе, что если у нас будут повторки, мы обязательно их будем разыгрывать на нашем канале? Так что давайте поскорее посмотрим, повторка это или нет! Ты чего так кричишь? Помоги мне, пожалуйста, Лол открыть! Уже очень не терпится посмотреть, кто там внутри спрятался! Это я с радостью, Маш! Такой я люблю! Давай же поскорее откроем твой Лол! Мне ведь тоже интересно, какая красотка здесь спряталась! Давайте поскорее его откроем! Первая молния... И первая подсказка! Что-то такое нам уже попадалось! Неужели будет повторка? Повторка!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 Итак, третья молния. А вот и наш первый розовый пакетик. Поехали. Нет, это не повторка. Просто подсказка такая попалась. Смотрите, вот такая бутылочка с красными блестками. Ручка тоже, видите, такая красная, она блестит. Она даже не то, что красная, здесь даже вот такие красно-черные блестки. И вот такая вот белая крышечка. Поехали дальше. Итак, еще один слой? И еще одна подсказочка. Итак, что это? Это обувь. Ой, какая красота! Смотрите, такие полуботиночки или полусапожечки. Очень интересно. А вы уже догадались, кто это может быть? Если догадались, напишите в комментариях. А мы поехали дальше. И наш последний слой. Класс! А у нас девочка спортивная. Под первым номером. Вот такие классные шортики и футболочка. И давайте откроем же сам шар. Маша. У тебя будет сейчас гламурная подружка. Что это такое? А у нас для девочки даже какое-то украшение имеется. Сейчас посмотрим. И еще что-то интересное. Ой, какая повязочка. Посмотрите, какая она классная. Она очень подходит под наш костюмчик. И, наконец-то, наша девочка. Ой, какая же она классная! Посмотрите, ребята! А какие волосы у нее! Вы видели? Какие косички! Какая она классная! Мне очень нравится! Маша, а тебе нравится? Конечно, нравится! Посмотрите, какая она классная, спортивная! Хм. Эм, буду одалживать иногда ее костюмчик для какой-то тусовки! Давайте будем нашу девочку одевать! Сначала шортики... Вот так. Классно. И футболочку мы уже тоже одели. Очень классно получается. Смотрите, как идет этот костюмчик нашей девочки. И еще у нее есть вот такая цепочка. Смотрите, а нам еще осталась повязочка. Все, повязочка у нас готова. И еще у нас остались модные ботинки. Ну что ж, друзья, вам понравилась наша куколка? Если да, то ставьте лайк этому видео. Ребята, а вы не расстраивайтесь, нам обязательно еще попадется повторка, и мы непременно ее разыграем. И тогда вам точно повезет. А вы не забывайте следить за нашими видео. Привет, подружка. Приветик. Ну что, Маш, как тебе мой костюмчик? О, очень нравится, очень. Дашь поносить? кстати я спрашивала? Э, ладно, Маш, как-нибудь дам. Но Правда, мне твой так не очень нравится. Особенно то, что на голове. Ну ладно, как-нибудь поменяемся. Слушай, а что ты умеешь делать? А я еще не знаю. А давай проверим. Друзья, а давайте сначала проверим меня или ответ. цвет. Не меняю. Точно не меняю. А давайте еще в тепленькую водичку. Опа. Ой, сразу так тепло стало. моя бутылочка. Дайте мне попить. Ой, все, хватит, не хочу. Не хочу я больше пить. Не хочу, не хочу. Не хочу больше пить. Не хочу больше пить. А, уберите эту бутылку с меня. Все, все, убрала, убрала. Все, не хочу больше плакать. Слушай, ну ты плакса. собираться на тусовку. А вы, ребята, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. И смотрите следующее видео. Не пожалеете. Чао-какао. Чао-какао. Итак, лучший футболист года Маша забивает свой гол. А лучший вратарь года Гонщик будет отбивать твой гол. Чего? Какие дочки матери? Мы же мальчишки. Ну ты придумала. Ну ладно. Эх. Да. Что то сказать совсем без настроения? Чтобы это придумать. О, идея у меня идея. Ее еще нужно одеть! Вау! Какая же ты все-таки красивая! Такое розовое платье! А о, Ой, как мне нравится! Хочешь, я тебе дам поносить? Теперь! вам большое за такой сюрприз!